Привет, монстры и любители ютуба, те, кто случайно заглянул на наш канал. Меня пригласили в передачу «Доброе утро», чтобы я рассказал, как я рисую комиксы, как мы работаем вместе с братом, на каком этапе вообще сейчас наш комикс. А также вы видите парочку страниц, которые мы распечатали в большом формате, а три специально для конкурса в Сербии. Главное, что я об этом говорю, вы сейчас все это увидите, так что... Давайте, поехали. Вот, вот ты любишь комиксы? Мне кажется, наше детство пришлось как раз на них. Да, читал пару, но сейчас все экранизировано, поэтому о комиксах вспоминаю редко. Не говори так ближайшие минут 10, потому что наш гость рисует комиксы, и, кстати, не только. Художник и просто гений Игорь. комиксов Игорь Зиненко. Доброе утро. Доброе утро. И вам доброе утро. Как ваше пятничное утро? Хорошо, раз в компании с вами, то, пожалуй, хорошо. Отлично, то есть все, мы будем каждый день теперь... Да, звоните, звоните, буду перешивать. Нет, теперь мы в следующий раз будем приходить к вам, к а, вам в вам, студию. Да. мою студию, это хорошо. Да. Она мне есть? А расскажите, как давно вы начали заниматься комиксами? Вот как вообще пришла эта идея к вам? А, идея пришла в 2012 году, то есть 6 лет назад, когда а, был весь ажиотаж по поводу конца света, потому что комикс называется «Счастливого конца света». Он такой, высмеивающий. А... Там написано, как все покупают гречку и запасаются Вроде солью. того. А, <сих> показалось очень забавно, как относятся люди к тому, что а, в конце года будет конец света, а не Новый год. И захотелось высмеять эту ситуацию. И одно за другим появились идеи, как это показать. И мы с братом решили, что стоит сделать комикс, вообще мы хотели сделать мультфильм. Угу. Ну, мы поняли, что у нас нет никаких а, навыков, умений. И решили, давай начнем с чего-то простого, чтобы по-быстрому сделать комикс. Какие-то там три месяца сделаем, все здорово будет. сделаем Да, и да. прошло шесть лет, и мы все еще его делаем, потому что очень большой объем работы. А, нужно работать чуть ли не за четверых или пятерых, потому что а, тут и дизайн персонажей, тут нужна и раскадровка, тут нужно работать как контуровщик, то есть ты все рисуешь, обводишь, раскрашиваешь и много-много всего. А вот я знаю, что берут идеи, вот допустим, Лица людей с каких-то ну, других реальных э, людей. выбрали, okay. какие-то прототипы, да? А, прям лица не брали, потому что у нас не совсем такой стиль, у нас нереалистично. Он такой между мультфильмом и комиксом. Это вот а, эти, да, странички? А, ну, вот эти самые. Вот тут идет первые 10 страниц. Ну а почему не реалистично? Вот все реалистично. Но, более... Иногда, да, беру, берутся прототипы, то есть какие-то исходники ты срисовываешь, но на самом деле тут специально придумывались персонажи под стиль, чтобы было все весело, интересно, потому что здесь иногда будет, допустим, какие-нибудь будут зомби, и, соответственно, зомби надо как-то справляться, и чтобы а, все Правильно, это... Мог... конец света без зомби. Ну да, ну это первый будет конец света зомби, их будет вообще много, а, и чтобы это не выглядело слишком жестоко и реалистично, это все выполнено в такой мультяшной стилистике, без излишней жестокости, мы убирали это или как-то стилизовали, в общем, все эффектненько и красиво делали. Вот спустя 6 лет чего добились и увидим ли мы э, вот именно книгу, комикс? А, книгу я думаю все-таки увидим, потому что когда мы планировали, это мы уже сделали раскадровку на 68 страниц. Мы решили разделить это на три части, три выпуска по 24 страницы. А, в Америке и в России это называется синглы, как такие маленькие комиксы. Угу. А, и будет три таких, мы разделим на 3. А, и вот сейчас заканчиваем работу над первым выпуском, уже 18 нарисовано и раскрашено, и в ближайшую осень вот это вот мы уже планируем закончить его. И... А куда будете отправлять свои комиксы, то есть чтобы утвердили в печать, здесь у нас или куда-нибудь за рубеж я думаю, за рубеж, скорее всего, в Россию такой зарубеж ближний. А, потому что там, более это хотя бы как-то налажено, и есть свои сети, магазины, и проще будет это проделать. А кстати, вот это вот, откуда да. пришла эта посылка? Она, она не пришла, она скорее вернулась, потому что мы. Интернациональные я успела прочитать да, фестиваль. Международные фестиваль комиксов, который проходит в Белграде, в Сербии, тут все написано. Они mm -hmm. перечеркнули вернуть. Вернули мы, отправляли на конкурс, но почта так как-то странно работает, что нам все вернули обратно. А <laughs> И давайте я распакую прямо здесь, давайте. покажу, что было. Такая это а, то есть готовый комикс, который вы отправили на фестиваль? Это не весь комикс, это четыре страницы, там на конкурс нужно было в формате А3, то есть А3 это формат вот эти два mm -hmm. листа. И нужно было это... Мы распечатывали, потому что в основном работаем в цифровом формате. А может быть они прочитали, посмотрели, запаковали и вернули обратно? Нет. у нас Мы отслеживали отсылку. Тут все контролировалось. Все красиво сделано. Так, и мы еще и умудрились вот так сделать. У нас тубусы не продаются, а чтобы ничего не помялось, мы взяли такую трубку от пищевой пленки, все распаковали, распаковали, распаковали. И вот так что там написано сверху? Если вы конец света? Нет, страницы внутри этой а. штуки. Чтобы если Подказка. вдруг люди что это? О, стоп, стоп, стоп, стоп, страницы внутри этой ну, штуки. Ну а вот допустим оно вернулось обратно. Прошли, не прошли, да, на да. самом деле. Пришлось с ними договариваться, послать им трекер на то, что посылка не дойдет до вас. И получилось так удачно договориться, что они сами распечатают за свой счет. Мне кажется, вот именно поэтому они и вернули. Мы не можем, что это такое? Издевательство какое-то. Ребята, распечатали и буквально вчера пришло письмо, что мы не можем распаковать. Нет, пришло письмо, что да, ваши страницы пришли на конкурс. Ну что, и вот она теперь, знаешь, как долгождана. Ну вот, Чего та же себя. страница, только в формате А3. Небольшие, помялись. Так, то есть это получается как пилотный выпуск э, да, целого ну, как... комикса, да? Да. Тут 4 ну, страницы, но ну, да, это будет пилотный. Согласна, а если что, бы это выглядел, выглядело реалистично, я бы испугалась. На что они обращают внимание, что говорят, да, хорошо? То есть на качество рисунка, на идею, на исполнение? Ну, вообще это зависит, конечно же, от жюри. А там жюри профессиональное, там с комиксами более развито. Там у них история очень большая развитие. На самом деле комиксы не ушли mm -hmm. куда-то далеко. Они развиваются в своей среде. И... Там много людей, которые профессионально это занимаются и смотрят на историю, смотрят на рисовку, смотрят а, вообще, как это выглядит. Потому что визуальное повествование тоже очень много играет. Когда вы смотрите на страницу, это не просто так «О, прикольные картинки!». То есть ты должен читать и понимать. В какой последовательности это идет, как это читается, где-то должно быть смешно, где-то должно быть трагично. Э, ну, наверное, трагично. так же, как книга слева направо и вот так. Да, все. слева направо, сверху вниз. Нужно этого придерживаться, если вы только не рисуете мангу или какую-то... Или израильскую книгу. Да, израильскую книгу. Ну, как минимум, я вижу, вы научились английскому языку. Брат переводчик, он переводит. Ага, А то есть еще и комикс переведен полностью? Да, он переводится, он... Страница сделана, перевели. страница сделана, перевели. И мы также размещаем и на английских сайтах, там, тоже свои конкурсы. Попытаемся Уже какие-то ответы были, что вот нам так понравилось, интересно. Ответы есть, да. Он говорит, ребята, вы что-то так долго делаете, а мы такие... Ну, ребята, мы бесплатно это все делаем, то, что любим, то и делаем. А вот насколько быстро вы уже умеете рисовать? То есть взять и... Зависит от того, что рисовать. Если, опять же, брать страницу комикса, то рисовка только одной страницы уходит где-то 4 дня. Еще раз краска 4 дня, так что это очень А портреты просто? А портреты? зависят от того, какая сложность портрета. Я так понимаю, ты навекаешь, чтобы нас нарисовали. Да, вот... Не скромно. совсем, он далека начал. Давай попробуем. Подарок. Давайте. Вот и все. Уже все? Да, уже все. Вот так всегда. Все. Поговорили. Кстати, да. мне кажется, уже настало время перестать мучить нашего гостя и посмотреть, что уже у него получилось. Хорошо, мы зовем... Игорь, тебя можно к нам позвать? Да, ну пожалуйста. что, как О, там Боже. получилось? Подумал, как это получилось. Как... Ох Ой, ты. мы прям похожи. Давай покажем. Это очень здорово. Всего лишь немного таланта. 15 минут? Нет. Сколько мы были? Достаточно, достаточно были, да, да, Спасибо тебе большое. Мы это обязательно прикрепим у себя над столом. Мы желаем Один вам минуты. хорошего настроения. Спасибо, Игорь, что был сегодня с нами. Ну, спасибо, что пригласили. До новых встреч. Всего самого хорошего. Пока-пока. Спасибо, что смотрели, тут за кадром Саша ржет, стоит, может остановиться. Не пропустите следующий выпуск Комикс Братьев, оно будет вот уже скоро-скоро. Конечно, подпишитесь, чтобы не пропустить. Если у вас появились какие-то вопросы по поводу комикса или какие-нибудь еще, оставляйте свои комментарии снизу, под видео, в подвале, у меня это на полу где-то, вот там. оставляйте комментарии, мы обязательно их посмотрим. Пока! Баду буди бада баду бада ла раз два три раз два три раз два три раз два <коррек> три. <bucking> а также вы увидите парочку страниц, которые мы распечатали в бар... баршом формате, в сбаршем формате. Спасибо, что смотрели. Я думаю, вам понравилось то, что вы видели. Это могло бы не понравиться, вероятно. Hazır burası tak Bırak dia� vors C 안내